Всем привет! Добро пожаловать на канал Ксеньори Тати, где мы учим испанский всего лишь за 3 минуты. Сегодня мы с вами разберем некоторые выражения, в которых нужно использовать либо глагол сэр, либо глагол estar. Ну так вот, мы знаем, что глагол ser используется, когда мы говорим о чем-то постоянном. Постоянно, не знаю, там он постоянно веселый, он всегда веселый, либо этот предмет всегда зеленый. А глагол estar это что-то временное. Вот так вот, разберем. Например, когда мы говорим о человеке, что он по жизни такой веселый, мы будем использовать глагол ser. А если мы скажем, что он сегодня веселый, это уже будет глагол estar. Также с прилагательными гордо, толстый, и delgado, худой, также может использоваться либо глагол сэр, либо глагол estar. Вот. Если мы говорим ser gordo, это значит, человек всегда был. Полным. А если мы говорим из стар значит человек поправился в последнее время. То же самое с прилагательным del, delgado, худой. Estar delgado похудеть, а ser delgado по жизни быть худым. Вот. Но есть некоторые прилагательные, которые используются только с глаголом estar. Это, например, estar sano, быть здоровым, estar enfermo, быть больным чем-то estar libre быть свободным, estar ocupado быть занятым, estar contento быть довольным, estar casado это быть женатым. Вот да, всегда используем estar, а не ser, потому что можно как пожениться, а так же можно ли развестись. А дальше estar cansado быть уставшим и estar seguro быть уверенным. Вот. Еще есть такое выражение стар я порядок, быть согласны. Вот с ним, ну, с кем-то, либо с чем-то, да, всегда здесь используется глагол STAR. И вот в эти прилагательные, которые я только что вам перечислила, «enfermo», сану и так далее, мы видим, что прилагательное закончилась на О. Это в мужском роде. А если мы в женский род, захотим поставить, то просто сана, либо инферма, либо что-то еще. Но это мы с вами разберем еще в других видео. Вот. И еще небольшая разница. Кстати, старберды это быть зеленым. Всегда зеленым. А эстарберды это он еще не зрелый. Вот. Поэтому оставайтесь со мной. Все учите. Читайте описание к видео. Там вы тоже найдете много интересного. И подписывайтесь на мой инстаграм, на мой канал. Комментарии, лайки ждут.